И здорово, друга опять, да, опять я. Продолжаем с тобой проходить. Бэтмен, психушка, архэм. Короче, Бэтмен. Как этого босса пройти я честно говоря не знаю. Бэтмен, босс пугало. М -м да, это видео сделано для детей. Снова, здорово, друган. Давно мы с тобой не виделись. С этого утра, наверное. Как этого босса проходить я еще не знаю. Пробуем в психушке как-то в босс проходить я еще не знаю, не решил еще, но будем как-нибудь пытаться, стараться с вами в общем-то, ребят. <coughs> я, да, друзья, я болею, да. Но... Надеюсь, это мне не помешает. Вам с вами позаписать немножко. Силу из NVIDIA. It's meant to be player. Played. Бэтмен Архам Асаду. Присо мне к Архаму 27 февраля. Вот как бы я сегодня играл. Дошел до босса Кстати, вот костюмы очень сильно сливается с местностью Выхода нет! Скоро рассвет Выхода нет Очень с этой местностью сливается. Скоро рассвет Выхода нет пара пара па па па <音声> да, <音声> да отпускайся ж ты, Бэтмен, блин. Ай, блин, и ты Тут. Ты нет, тут мышка не нужна вообще. Поэтому я Страдай! попробую ну, так ну, начать заново опять же Эта миссия я уже очень давно все, в ней играю поэтому Очень удобно у Бэтна на костюче. Короче. Ну, блин, Бэтмен, ну отпускайся ж ты. Ну вот, ну, я жму, ребят, он не отпускается. Может быть, на джей надо жизнь нажать? чуть Чуть-чуть. Как сделать так, чтобы Бэтмен отпустился? Плани бег планирования Уже тут А, левый контур так. Левый контур А, да, то есть на контур же на левый а, а это и не знал На самом-то деле Что на контур на левый делать Ай Изнять, ребятки, сейчас тут будет будут мини боссы, я знаю. Вот так. Изнять, ребятки. Включаемся. Выхода нет. Скоро рассвет. Папа, папа, папа, папа, вас! Сум песню одного этого человечка, который пел песню. В одном фильме под названием очень страшное кино, но на самом деле это нифига не страшное кино, честно говоря, я даже очень... Ну, короче, будем пытаться с вами пробовать, как там это сделать. На пробел, на пробел залезть. Да, это надо. Твой рассудок на светится как стекло. Знает пугала, а? Без себя знаю. Пуготы это да. контр Ай пи, черт Я еле еле сюда залез, ага так. тут надо майки пробегать, так я а правильно понял? Не, ну он сейчас сюда посмотрит И в мою сторону Еще вот сюда вот И вот туда сейчас Так, я... Пригнуть надо. Я понял это, к чему надо. Это... Нужно будет к сигналу Бэтса подойти. Ну и Брюс Уэйли мог бы тебя нажать. Ага. Я знаю. Я знаю эту игрушку. Тут всегда надо с пугалом против этого. Против именно, против босса под именем пугала. Нужно все время так делать. Только я против тебя намучился Пугал, я столько против тебя намучился что ты, ты уже задолбал, ебу. Два раза Даже, даже четыре раза видел Играл мне Архам Так, главное, и так, сюда направо вот сюда вот нет. Никто? Сюда вот, ну вроде ну, вот это. За сдержи доктора Янка в кабинете надзирателя. Нужно выбираться отсюда. Да. Надо забираться отсюда, брюс. Это пробел. Нужно найти другой путь вниз. Так. Ой, точно. Это же этот с патарангом. Так. Вот. Вот этот... Ой, блин. А ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Как громко-то было. Принуси... Фигалка сильно. Так, так Мне нужно не в этот вход, а вот в тот В этот? Да, в этот На пробел Пробел Прямо Только попробуй подойти, бед, И я тебя пожарю! Ну ладно, попробуй Пробил. пробил Пробил, пробил Пробил, пробил Пробил, Ну давай, нападай А вот сниз, Сзади Ладно. Понял, походу. А, вот где! Как? -психопат убьет доктора. А, ясно. Не, не, не, не, не, не, не, понял. Эту миссию надо будет переиграть. Зас. Запаниковал, убил доктор Янг. Нападить на Заса, когда он обнаружит себя. Начать заново так, Эту миссию начать заново. Кобнек назирательный. Класса, опять же блин. Ну это плохая плохие концовки видим. Мы пока что с вами. А, сейчас попробуем опять же. Блядь. Ah, ah, ah. Я знаю, ты еще там. Скоро, скоро. За тех, кто ты бы не воюешь. Я да, знаю. Я Джокер угрожал мне. Я хотела остановить эксперимент. Пыталась вернуть ему деньги. Для Джокера нет ни ответа. Он создает ужасную извращенную силу, которая уничтожит Коту. Но ему нужна формула. Я светила ее. Нос. Значит, у него есть вином и ваша формула. Господи, у него тонны препарата. В стадах есть лаборатория. Она изолирована, но все эти старшие исследователи на. Я не знаю. Вы Осторожно! Ты монстр! Злой! Злой! Злой зверь! доктор Ага, харич! то, что я дзюдо, дзюдо учился в Шаолине Нужно его обойти сзади. Я знаю, что сказано было в руководстве, но... Блин, ну как же это сложно. Слушайте. Друг, а может быть ты... А, вот так вот надо было сделать, ага. Просто. Два... не надо на, на тап так было вентек надо было бы открыть желательно у меня все прокачано броне у меня вот критические комбо удары не прокачан только мне нужно вот улучшенную решающий удар супер комбу надо прокачать было бы но у меня две Так, так, в садах Сады, сады, сады, сады Так, мне нужно сюда, получается, выйти Протоколы безопасности Уэйнтек надежно защищены от взлома Люциус отлично поработал Двухступенчатая биометрическая последовательность, похоже, генерируется лично старшим надзирателем с помощью секвенатора кода Который Секвенатор Джокер взорвал вместе с кода Старший надзиратель сейчас у Харли Квинн, и он единственная надежда пройти через ворота. Хорошо, удачи. так, так. А, не, опять же туда вернулся. Просто не, нет надзирателя идёт свет. Так. А мы для. Ха! Пожелай я, чтобы ты нашел этот приз еще быстрее. Мне бы пришлось привязать его к капоту твоего анекдотически снова Транстаса. Так, сюда? Здесь? И нет. Ту а, в той конте, в этой. А нет, тут не взрывать, ну что, берем, став, да, вот. так тут, тогда точно так тут. Х режим, да так. Каня Рулик. так. Квинси Шарп. Карта Загадок Ридлера. Карта всегда тем, кто Так, Квинси Шарп. Только тут я... Только тут одно. Туфель шарпа я нашел, тут еще, тут еще извиняюсь, ребятки, немножко подкашешь, так скажем, но в итоге все хорошо. Так. тут, тут и тут. Может быть тут, а, а может быть он сюда куда-то пошел и зашел тут за камин, а может такое случиться или может сюда куда-нибудь он зашел, а не тут же этот. Тут же это, тут же. Это. Так, тут Квинси Шар был. Тут сюда. Ладно, идем по его следам ДНК, точнее по табаку. Квинси Шар. Квинси Шар. Так тут, а тут тоже был. Игра в кошки-мышки. Иногда это больно, иногда это приятно. Так, сюда. Все мы знаем эту историю. У парня убили родителей. Но он в итоге не стал отчаиваться. У него мама, у него папа нету. А, нет, тут еще одна. Чисти меня Тут надо на Э. Да, Гуди. -а -а. Кто-нибудь помогите мышки, малышки подняться? Ну же, скорее, блядь! <связь> а теперь нужно ездить им с выбрать их по одному, чтобы вас не заметили. Никс, ну ладно, Enter выбрать. Так, я лучше бы к этому на самом то деле вот. Ребятки, кашляю немножко Но продолжаю в итоге записывать Для вас Харли Пин давно, кстати, не видел oh. Реально <través> Не видели их давненько мы, Харли Квинс, с вами, ребятки. Тут их, я помню, что тут их один, два, нет, меня, может быть, справлюсь. А вот их тут три, три, тут три охранника. С одним я справлюсь. С одним справился, ладно. Со вторым справился, ладно. вот наверх, выше. Блин, а быстро наверх. Наверх. Ага. всех трех отметил что ли? как получается очень весело, блин. пробил, открыть дверку. отпусти меня, сука. <ith> О, малыш малый шарик сказал плохое слово. мамочка тебя отшлёбыет. <tư> <Busan> <с� functionality> я во этого мамы Я я вас ищу как раз-таки, Харли. Харлин. Я вас как раз-таки ищу тут. Так, таб На да, восток. Укра... На... Так, вот так, на Хабел. Ой-ой-ой. Так, стаб табуляция, Куда дальше так? Вот реально, куда, куда бы он мог ее отвезти, а? Ботанические сады, что ли? Так. Поиски. Эй, ну, не, ну... доступен новый приз фри Фрэнк Буллс блин, почему не Фрэнк Булл? а вот секрет кстати Секретное место. Сюда можно было загадку поставить Ничего тут не. Тут нет ничего. Ничего не написано тут. Кстати, я реально хочу это хотел тут найти кое-что секретное, но не нашел я Так. Уничтож бота, ботанические сады. Так, это сюда, значит, идти надо. Так. Так, та та та та та та та так, та та та так, Ботанические так, так, они где-то у нас вот здесь вот. Даже так, так, так, так, вот. так, так, так, так, да-да-да-да-да-да, и первая встреча с ядовитым плещом будет тут. Охранником пошел последний отчет. Вход в оранжерею. Ай, как это? Вейнтек. Так, да. так, у меня на 4 улучшено. Так, Shift плюс левая кнопка. Shift плюс левая кнопка. А, это так-то, так-то, так ладно, мы прошли вторую встречу с Пуколом. Нет, тут, честно говоря, тоже я как бы так там. Ботаницкие сады. Ботаницкие сады. Получить торш... Так, где? Не, нужно эм, на нужно все нужно извиняюсь ребятки нужно все места наверное мне постить. и ну немножко этих натирать джокера по перебивать ага. я именно сказал что хотел сказать и все на ему там делает? Омлетик, наверное, Харли делать ему. Северная часть. Верно, тут все зачистить. Так, северная часть, архем Север. Архам Запад, Архам Север, Архам Запад, тут Архам юг, тут Архам Восток. А север, нет, тут Запад, вез потому что Запад. Так, ну, короче, посмотрим следующим образом поступим, так. Сейчас, извиняюсь, я посмотрю прохождение, потому что игра как бы не новая. Ну и что дальше делать-то? Что делать-то дальше, а? У нас с вами была, ребята, вторая встреча с Пугалом в этой части. Все, ребят, давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмен Архам Ассалом. Пока-пока. Ребят, давайте. Всем до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока. Приятного вам времени препровождения, ребят. Пока-пока.